Сейчас я покажу, как превратить обычный прием пищи, какой у нас случается регулярно, в магическое действие, в насыщение не только пуза, но и всей своей сути, всего своего поля, всего своего сознания радостью, торжеством, наслаждением неимоверным. Например, есть у меня банан. Великолепный чудный банан. Спасибо тебе, Банан, за то, что ты здесь, за то, что ты сейчас здесь. Ты вырос среди солнца, среди влаги, среди тепла. Ты наполнен лучшим, что дает земля. Этот великолепный банан наполняет меня свежестью, силой, мощью, теплом того солнца, которое питало его все время, пока он рос, мощью земли, на которой произрастал этот банан. свежестью и влагой тех ручейков, которые текли неподалеку, капель того дождя, который проливался на этот плод, который питал землю рядом. Каждый кусочек тебя наполняет меня ясностью, силой, уверенностью в себе. Я сливаюсь с тобой с, с местностью, где ты покажешь родился, где ты существовал, со всей планеты, которая питала тебя землей, с людьми, которые тебя сюда привезли ко мне. Я благодарен всем, земле, людям, которые привезли тебя, продали тебя, мне. Людям, которые поливали тебя, посадили тебя, собирали тебя, и тебе за то, что ты понес, это все мне сюда, позволил мне съесть тебя, наполниться твоей сущностью.